Так, проверка связи. Первично мы хотим проверить, работает ли наш вебинар. Если все могут услышать, то, пожалуйста, напишите что-нибудь в чате. Вот, Николай. Всем добрый день. Да, итак, давайте начнем наш вебинар. Сегодня у нас очень интересная тема. Это продвижение видео в YouTube. И у нас эту тему будет рассказывать Николай, я думаю, более чем достойный кандидат поделиться с нами своими секретами продвижения, в последнее время он много создает видеоконтента, сам пишет сценарии, продвигает их и даже делает частичный монтаж, при этом его видео многие в топе, если вы проверите топ Ютуба по Google Аналитика Яндекс Метрика и Google Ads, Google AdWords, к примеру, да, то есть его видео занимает первые места. Думаю, это будет интересно узнать у Николая, какие методы он применяет, как он продвигает свои видео, которые дают не только трафик, а еще дают реальные продажи. Причем видео продвигается буквально за пару дней, да. То есть мы уже получаем топ, я думаю, это будет интересно услышать от Николая. Николай вам слово. Добрый день. Меня зовут Николай Шмачков. Я, собственно, и занимаюсь тем, что настраиваю рекламу в AdWords, в Директ. И, в частности, не так давно столкнулся непосредственно с таргетингом YouTube. Не так давно мы сами создали наш собственный канал, который собственно, вы сейчас смотрите, и начали его продвигать. Первые наши опыты в видеомаркетинге были достаточно очень плачевные. То есть, да, мы находили ошибки, мы пытались снимать видео, мы пытались снимать видео так же, как и конкуренты, но... У нас не получалось. Причина была, конечно же, простой. Мы не сильно глубоко копали. <свят> Почему видеомаркетинг все-таки актуален? Я хочу сказать на простых примерах, просто в цифрах. В первую очередь, видео продвинуть дешевле. Да, на продвижение ролика обычно уходит что-то вроде от 50 до 70 долларов, банально для того, чтобы вывести его в топ поиска. В то время как со статьей вам приходится потратить более 500-700 долларов на их продвижение, если тематика очень конкурентна. В этом плане я могу точно сказать, видео пока сейчас выгодно продвигать. Во-вторых, видеоконтент позволяет дольше удерживать аудиторию, увеличивать брендинг. Да, самые конверсионные запросы у любого бизнеса – это брендовые запросы, а именно видеореклама позволяет брендировать себя, рассказывать про себя гораздо-гораздо лучше. Поэтому, если, условно говоря, переходить к нашей основной теме, в первую очередь мы задаемся вопросами, как создать видео и как его продвинуть. По первому вопросу я, конечно, не смогу рассказать максимально качественно, потому что меня заткнут за пояс любые именитые блогеры, которые делают контент для масс-маркета, в частности для такой аудитории, которая смотрит ролики с сотнями и тысячами просмотров. Они знают, как делать контент, они работают с целевой аудиторией. Но кое-какие вещи я могу все-таки сказать. Нужно снимать необычно, нужно снимать для своей целевой аудитории и так, чтобы ее хотели смотреть, чтобы ваши ролики хотели досмотреть, то есть у вас должно быть хорошее удержание. В частности, это есть и в копирайтинге. Такой известный всем писатель Джо Шугерман писал классные статьи, которые хотели читать, и по ним были безумные продажи. То есть искусство писать тоже позволяет максимально продавать. Так же, как и снимать ролики. Поэтому по поводу съемок роликов, это, скорее всего, не тема одного ролика, но мы сегодня тронем именно тему, как продвигать ваши видео. И я так скажу, коротко продвигать видео можно по-разному. Самые простые методы продвижения видео вы, наверное, знаете. Это соцсети, это шеринг через соцсети, это вирусный маркетинг, это прос накрутка просмотров, про которые вы, возможно, тоже слышали. И с недавних пор контекстная реклама в Google Ads. Да, контекстная реклама работает безумно хорошо. И я расскажу, почему, почему стоит в нее вкладываться, и, почему, и какие подводные камни вас здесь ждут. Все, кто смотрит меня... Сейчас будет много видео с экрана, и мы будем переходить непосредственно к теме нашего разговора. Так, так, так, поехали. По поводу рекламы в YouTube. Я хотел бы рассказать, что реклама в YouTube делается непосредственно исключительно в Google Ads. Других сервисов для рекламы, которые я бы посоветовал, я, я не найду. Реклама в Google Ads делается достаточно просто. В соответствующих настройках компании, видеокомпании, если вы смотрели мое прошлое видео, это делается непосредственно здесь. Переходим в наши кампании и создаем новую компанию. Как вы видите, дизайн Google Ads сильно изменился, и здесь много чего уехало в непривычные места. Если вы наводите мышкой, вам подсказывается, какой тип компании является видеокомпанией. Если вы посмотрите, вот здесь выделяется видео. Это значит, что есть такой вид рекламы, который можно настроить на потенциальных клиентов. На трафик веб-сайта можно настроить видеорекламу. К интересу брендами и товарам можно настроить видеорекламу. Узнаваемость бренда и охват настраивается видеореклама. Ну, собственно, и все. Теперь по поводу того, в чем между ними разница. Реклама в YouTube показывается в абсолютно разных местах. Кто новичок, я думаю, вы знаете, как выглядит реклама в YouTube. Если вы ее впервые настраиваете, я покажу на примере любого видеоролика. Самая простая видеореклама, которую мы видим, это поиск. При вбивании поискового ключа реклама, которая отображается в верхнем блоке, это и есть та самая поисковая реклама, которую мы видим. Второй вид рекламы, который мы можем увидеть, это при заходе на любой ролик. Это реклама превью. В частности, сейчас мы зашли на ролик всего один час, а видим рекламу сайта VIX.com, который показывает свое превью. И третий вид рекламы, это скорее не видеореклама, это реклама контекстной медийной сети. Это баннеры, которые отображаются непосредственно возле ролика сбоку. И четвертый вид рекламы, на который я бы обратил, это реклама, которая может отображаться и в рекомендуемых видео. И теперь поехали, какая реклама, когда и где настраивается. То есть, в частности по поводу цели YouTube нашей рекламы то есть видеореклама настраивается в первую очередь для того чтобы ваше видео получило просмотры да то есть, Самый простой способ ⁇ это увеличить просмотры вашего ролика. Да, иногда, если у вас ролика, там, условно говоря, 20-30 просмотров, ваш, ваш бизнес всерьез, возможно, могут даже не воспринимать. Если же счетчик показывает естественный прирост трафика за счет целевой аудитории, то есть вы можете сравниться с конкурентами примерно по объемам просмотров, и соотношение просмотров ранжируется с количеством подписчиков, то тогда, да, многие настраивают рекламу в первую очередь для просмотров. Вторая более меркантильная цель это конечно же подписчики. Да, вы делаете такие видео, которые мотивируют пользователей подписаться и они подписываются непосредственно на ваши видео. Третий вид собственно рекламы, которую вы настраиваете, это непосредственно на показы. Да, яркий пример. Сейчас у нас активно идут выборы и у нас активно политические всевозможные деятели крутят свою рекламу их задача иметь максимальный охват им даже скорее не важны просмотры им важно чтобы месседж который идет на видеоролике, до вас дошел иногда это быстрая короткая реклама за 6 за 8 секунд какой-то либо акции либо какого-то предложения либо какого-то нового бренда ну и конечно есть вид особой рекламы направленной на продажи когда в рекламе везде даже ссылка на сайт предложение о покупке в частности как вот этот викс который пустил рекламу в превью его цель скорее всего не просмотры своего ролика а в первую очередь конечно же продажи то есть классический product placement однозначно здесь настраивается. Поэтому в зависимости от типа вашего бизнеса, вы будете настраивать тот вид рекламы, который вам максимально нужен. Я часто совмещаю для настройки рекламы в своих роликах несколько целей. Моя цель чаще всего подписчики, это брендинг и в идеале, конечно же, продажи. Но ролик на продаже я стараюсь всегда внедрять так, чтобы он не был виден непосредственно в видео, как здесь. Потому что если, условно говоря, вы интернет-магазин, то однозначно вам реклама в YouTube подойдет такого формата. Но если вы блог или вы сайт, который пытается увеличить клиент-сервис или помочь клиентам выбрать товар, помогаете сделать такой информационный контент, то я бы не рекомендовал использовать рекламу на продаже для такого рода видео. Ну и теперь переходим к самому интересному, настраиваем нашу первую кампанию. Давайте настроим первую кампанию, которая будет, скорее всего, направлена на потенциальных клиентов, либо на узнаваем бренды и охват. Начнем, скорее всего, с узнаваемости бренда и охвата. То есть наша цель, чтобы наш ролик увидели, чтобы нас узнали, чтобы побольше смотрело и, возможно, побольше подписалось. Как вы видите, дальше метод подсказок предложит вам настроить вид рекламы, который он помогает настроить сразу же в простом вопросе ответе Если вы не профессионал, я рекомендую настраивать именно так. Если вы профи, то вы просто нажимаете самостоятельные настройки и настраиваете так, как знаете. То есть, то есть, то есть уже настраивая отдельные виды групп объявлений, отдельные виды таргетинга, настраиваете отдельно. Мы пойдем все-таки как для новичков. Что такое стандартная компания? Стандартная с узнаваемостью бренда, да, это когда ваша задача просто увеличить показы и просмотры, то есть вы рекламируетесь на... На, на YouTube и на других сайтах, то есть вы просто показываетесь в виде превью. InStream с возможностью пропуска – это такой вид рекламы, который мы видели сейчас здесь. OutStream – это реклама для мобильных устройств. И самое популярное сейчас среди наших клиентов – это серийный показ в виде объявлений. Условно говоря, если вы YouTube-канал, и у вас есть несколько роликов, и надо сделать так, чтобы клиент увидел их все, но для этого не, не хотите настраивать целый вагон компании. Удобно настроить, конечно, серийный показ видеообъявлений и все ролики указать подряд. Пойдем непосредственно для стандартной компании. Назовем нашу компанию «Тест». Тестом для нее тестовый бюджет 100 рублей. И перейдем непосредственно к остальным видам настройки. смотрите по поводу стратегии назначения ставок есть максимальная цена за просмотр и за тысячу показов если вы новичок настраиваете цену за просмотр потому что если у вашего объявления будет очень низкий сетях денежки очень быстро улетят а просмотров не набежит по поводу сетей вы можете настраивать таргетинг на результаты поиска, на видео и партнерские ресурсы. Обратите внимание, что результаты поиска недоступны, потому что мы выбрали тип компании «Максимальный охват». Если же мы выбрали бы стандартный тип настройки, то тогда мы бы могли настроить и тот вид таргетинга, и другой. Но мы делаем непосредственно первую нашу инстрим и видео видеодискавери. Какие языки? Вот здесь самое интересное по поводу выбора таргетинга на языке если ваш контент вы хотите продвигать для русскоязычной аудитории выбирайте обязательно русский потому что если вы выберете английский вероятно ваша реклама будет показываться не той целевой аудиторию и очень вероятно что вы быстро сольете все деньги по поводу местоположения смотрите Здесь все очень банально. Если вы работаете на обширный рынок, то есть ваша задача зацепить как можно больше пользователей с разных стран. Мы, в частности, ориентированы на Украину, на Россию, на Беларусь, на Казахстан, на Великобританию, на США, на всю русскоязычную аудиторию, которая находится даже за пределами нашей страны. Поэтому в YouTube в этом плане я бы настраивал именно на те регионы, где вы точно знаете, где есть ваша релевантная аудитория и целевая аудитория, и та, которая заказывает ваши услуги. Если вам, условно говоря, не нужен Ташкент, отключайте Ташкент. По поводу настройки таргетинга на ресурсы. Многие спрашивают, что это такое. Это недавний монстр, который вылез фактически из старого, более удобного, я так считаю, настроек таргетинга. Они решили пойти по пути упрощения, как я говорил в прошлых видео, и настроили в виде простого выбора чекбокса смотрите если же ваша задача продвигать масс-маркет контент это блогеров и тому подобных я рекомендую использовать стандартный ресурс если же вы все-таки хотите продвигать определенный бизнес контент продвигаться на серьезных каналах на которых нет шуток приколов и мемом используйте точные настройки ресурсов но это еще не все вы не, вы думаете что вы легко выбрали и условно говоря от детского youtube отсеялись и все и класс нет ничего подобного об этом мы пойдем дальше по поводу исключенного контента здесь я бы конечно бы подумал дважды что блокировать а что нет обратите внимание смерти критические ситуации это фактически всевозможные новостные фильмы где хотя бы и показаны какая-то смерть либо обсуждение каких-то необычных чп то есть по факту если вы хотите рекламироваться на сайтах которые обсуждают новости то я бы галочку здесь не ставил по поводу деликатных социальных проблем да есть известные все ток-шоу то нтв.ру которые собственно рассказывают про фактически там любой контент поэтому если вам нужно рекламироваться на такого рода площадках соответственно галочку бы здесь тоже не убирать по поводу непристойного сексуального контента мы отключаем обычно потому что иногда вставляются трешовые ставки в роликах подобного формата и сразу отсеется куча несерьезных каналов на которых вам точно не нужно показывать свою рекламу Сенсационно шокирующий контент Здесь мы обычно галочку не ставим, потому что под эту, под эту категорию часто попадают нормальные площадки. По поводу непристойной грубой лексики. Очень важное, что я хочу сказать по поводу непристойной грубой лексики. Если же вы настраиваете, поставите галочку здесь, то большинство каналов, которые вы хотите отсечь, то есть которые вы хотите, чтобы отсек, отсеклись, отсекутся еще параллельно и куча нормальных каналов, если хотя бы в его роликах встречались маты, то есть он мог просто оговориться все что угодно сделать и таким образом э, столкнулся с такой ситуацией что то есть в такой э, в такой ситуации если хоть раз блогер оговорился сказал мат либо что-то похожее на мат это попадает под фильтр поэтому из всех галочек по факту мы ставим совсем немного то есть это непристойный сексуальный контент все остальные методы мы будем отсекать дальше по поводу исключенных типов ярлыков Здесь очень интересно, почему, потому что в первую очередь мы всегда отключаем рекламу на, да, на трансляциях, потому что люди на трансляциях смотрят трансляцию чаще всего, и отключаем игры. Да, это YouTube Gaming классический, у него здесь свой метод трансляций, люди играются, и, соответственно, не стоит рекламироваться там же. Но если ваша задача показывать рекламу для геймеров, то тогда я бы эту галочку бы не отключал. По поводу исключенных ярлыков контента. Здесь самое интересное, на что я бы обратил внимание, что контент детского ютуба, про который вот, собственно, меня уже спросили, детский YouTube, я бы в первую очередь не старался бы здесь отключать контент для семейного просмотра. Почему? Дети это пользователи ютуба, которые часто сидят со смартфоном родителей. И... Люди, которые смотрят семейный просмотр, могут с детьми смотреть мультики, то есть такого плана. да. То есть если ваша, ваша аудитория хоть как-то связана с бизнесом, связанным как-то для родителей, то поставив галочку сюда, вы отсечете огромный пласт каналов, которые могут просто вылететь. Что мы рекомендуем? Если же ваша задача все-таки бизнес-аудитория, ставить галочки либо в таком формате, либо в таком формате. Если же ваша аудитория связана с родителями, то понятно, я бы первую, оставил бы в первую очередь так, как оно сейчас есть на экране. Мы пойдем, конечно, по простому пути и отсечем контент для семейного просмотра и для детей под присмотром родителей. Оставим подростков совершеннолетний. В принципе, и подростков тоже можно отключить. Переходим дальше. Так, Мы можем приостановиться, я вижу, что есть вопросы. По поводу вопросов. Что мы видим? По поводу детского ютуба поподробнее. Поэтому будет очень подробно, я расскажу, каким методом защититься от детского ютуба. И коротко расскажу, что это за финалин. Чуть-чуть дальше будет все рассказано. Так, так, так. По поводу противоречивый контент, аккаунт заблокирует. Да, заблокирует, если будете рекоми... рекламировать то, что запрещено. Список запрещенных тем я сброшу ссылочкой внизу этого вебинара в комментарии. Так. Я почему-то слушал эхо. По поводу устройств. Смотрите, если ваша задача показываться на всех устройствах, в частности, на... Этих э, компьютеров, смартфонов, планшетах, телевизоров, то есть абсолютно на всех, кто оставляете галочку так, как есть. Если же вы таргетируетесь на конкретные мобилки, на конкретные смартфоны, здесь можно все настроить. Да, можно классную рекламу сделать отдельно для пользователей айфонов, определенных моделей и пиарить чехлы, например, для них. Очень важный пункт. Ограничение частоты показов. Так, все слышат эхо. Но я эхо не слышу. Я, кстати, тоже эхо не слышу. Возможно, рядом у вас какие-то гаджеты, динамики. Так что лучше их просто уберите в сторону. Я думаю, проблема с эхо решится. Николай, хотел бы вам задать вопрос, своим правом, тем, я веду этот вебинар. Множество вопросов по поводу детского Ютуба. Я так понимаю, если мы не ведем детские каналы, какие-то более взрослые, настраиваем, э, платную рекламу, э, дети, не знаю, все. вот э, какой возраст вы все-таки бы предложили в настройках, э, к примеру, там, с 18 лет, с 20 лет, или каким образом стоит нащупать э, вашу возрастную категорию именно для вашей тематики? Можете вот поподробнее сказать? Хорошо, не проблема. Так. Смотрите. Для того, чтобы настроить непосредственно защиту от детского ютуба, я бы зашел в первую очередь на ваши видео. Посмотреть, посмотрите, как они у вас ранжируются, по каким каналам вы показываетесь. Посмотреть это можно непосредственно в разделе видеокомпании, зайдя, например, в любое видео и выбрать места размещения. Следующим нужно выбрать, где показывалась ваша реклама. Так, а все видят? Все видят? Вот, все видят. Видно, да? Смотрите, где показана ваша реклама, и вы можете посмотреть, где, на каких местах, на каких каналах вы отображались. Так, это видео еще не откручивалось, поэтому мы зайдем в любое другое. Вот, и вы можете посмотреть, на каких каналах вы были. Если, по честному, нужно сортировать по затраченным деньгам, то есть те каналы, которые съели больше всего денег, обычно на них может попасться детский. YouTube. У нас, как вы видите, детский... детских каналов уже практически нет. Да, в основном мы от них избавились. Первый трюк, который позволяет от них избавиться, это, конечно же, настроить список детских каналов. Собрать их более пяти-шести тысяч и закинуть в базу минус каналов. Второй способ, который позволяет избавиться от детишек, это непосредственно список ключевых слов. Вы можете собрать ключевые слова со всеми названиями мультиков, свинки, пеппы, все что угодно. Так, я так понимаю, все слышат эхо. Я так. их не слышу, не знаю, поэтому. Но... ничего не могу сказать по этому поводу. Возможно, так, вот, поехали. Теперь по поводу детского ютуба. Обратите внимание. Так, так, так, я говорил про ключевые слова. Да, да, то есть в первую очередь нужно собрать ключевики. Сейчас, секундочку. Извините за помехи звуком. В первую очередь нужно собрать ключи, связаны абсолютно все с детскими каналами. Связанные детскими каналами. То есть э, я обычно в первую очередь смотрю, какие самые популярные сегодня мультфильмы. Собираю все ключ ключевые слова со словом дети, детские, названия всех детских игр, которые чаще всего. Это Майнкрафт и все тому подобное. То есть все популярные детские игры можно выловить. В принципе, в планировщике ключевых слов можно попользоваться. Можно воспользоваться WordStatoм. Можно воспользоваться сервисом типа HREFS и тому подобными. Так, -с. Второй, второй способ защиты от детского ютуба это таргетинг по аудиториям. Смотрите, есть такое приложение детский YouTube. чаще всего дети непосредственно в нем находятся в инкогнито, то есть могут смотреть ролики инкогнито. И самый простой способ отсева детей это отсев так называемый воз, возраст неизвестно и пол неизвестно, Потому что в ютубе в первую очередь э, нельзя зарегаться, если тебе младше 18 лет. То есть, либо это они будут сидеть, конечно, с телефоном родителей, и здесь единственный способ защититься – это большой список минус каналов и большой список минус ключевых слов. И второй способ – это отсеять неизвестный возраст и неизвестный пол. Есть, конечно, более жестокий способ отсева – это отсеять аудиторию неизвестный пол, если дети или нет, и всю аудиторию с детьми. Но здесь я бы, конечно, бы не торопился. Вероятно, что люди, у которых есть дети, чаще всего это ваши клиенты. Самый простой способ. И, как показывает практика, простая эта манипуляция в настройке приводит к тому, что именно в таком случае от детского ютуба при настройке рекламной кампании вы избавляетесь. Надеюсь, на ваш основной вопрос я ответил. Анатолию слово Да, очень интересно. Спасибо за полезную информацию. А... А, у меня еще возник такой вопрос по поводу... Я вот смотрю, это больше для продвинутых пользователей по поводу продвижения непосредственно именно YouTube-канала. Ну, что бы вы бы сказали пользователям, которые планируют только зарегистрировать или создать свой YouTube-канал, развиваться в этом направлении, но без бюджета, нет бюджета, каким образом вы бы порекомендовали найти подписчиков, возможно делать юзерские видео, непосредственно продвижение, скажем так, без бюджета, бесплатная реклама. Бесплатная реклама? Да, да, бесплатная реклама. А, ну, смотрите, по поводу делать рекламу, то есть сделать фактически продвижение бесплатной рекламы. Я с удовольствием понимаю, что много есть любители, которые хотят это сделать своими силами, вложиться там банально в соцсети, привлечь огромную аудиторию друзей, но фактически, если у вас нет денег, то есть в первую очередь подумайте, сможете ли вы снять собственные видео сами, чисто технически, если у вас оборудование для съемки видео. Если она у вас есть, переходите к следующему этапу. Какие навыки видеомонтажа вы знаете? То есть, если ваши базовые знания видеомонтажа достаточно для того, чтобы сделать хороший контент, окей. Сейчас, благо, есть куча бесплатных программ Даже в iMovie можно на айфоне делать простенький монтаж. То есть, по факту, в принципе, владея айфоном, можно уже сейчас снимать неплохие ролики, даже неплохие блоги, поставил его на штатив, взял микрофон и записывать хорошие ролики. Но третье вы должны изучить обязательно конкурентов если вы посмотрите на те ролики которые снимают конкуренты у вас есть одна единственная проблема вы должны снимать интереснее чем они если вы будете снимать чушь либо будете снимать нудно либо будете снимать повторяясь за ними то вы будете в роли догоняющих либо вообще хвостовых в такого в таком формате вас просто могут не смотреть конечно я не исключаю креатив вы можете быть неко-креативным и снимать просто ролик у монитора, как я сейчас просто рассказывать, э, или брать какие-то острые темы обсуждать. Например, новости, политику, все что угодно. Есть куча блогеров, которые не имеют и особого мощного монтажа, используют обычные там, Final Cut или тому подобные приложения, и монтируют ролики, и собирают миллионы подписчиков. Таких блогеров сейчас много, здесь нужно, как говорится, еще занять свою нишу. Поэтому да, без денег можно создать хороший канал. Но если вы все-таки хотите создать коммерческий канал, либо канал около коммерческой направленности, вы столкнетесь с тем, что на этот рынок начинают потихоньку уже подтягиваться хорошие крупные клиенты. В то время как в интернет-бизнесе, понятно, уже крупные клиенты сидят уже годами. Поэтому если, условно говоря, сказать, допустим, да, у вас есть классный контент, еще не сильно занятая ниша, вы можете снимать так, чтобы ваша целевая аудитория нравилась, следующий момент – это продвижение контента. Вы должны иметь хорошую базу людей, так называемых. То есть в маркете я рассказывал, что существуют определенные виды аудиторий. Есть так называемые первые последователи. Это ваши друзья, ваши знакомые, знакомые ваших знакомых. Это те, кто про вас знает, это ваши коллеги, это коллеги по бизнесу, которые с удовольствием пропиарят вас просто потому, что вы их попросите. Это так называемые первые последователи. Если у вас достаточно огромная френд-база, у вас хороший пул этих первых последователей да вы сможете продвинуть свой youtube канал на старте фактически эти первые последователи подпишутся на ваш канал раскидают на своих страничках соцсетей ваши видео и таким образом их друзья увидят вас то есть условно говоря если у каждого человека по статистике в среднем 200 300 френдов если они запустят ваши ролики у себя в ленте и хотя бы увидят там 20 процентов людей которые заходят онлайн то это очень неплохо и таким образом вы подберете себе первую аудиторию которую вы планировали себе привлечь но следующим этапом вы столкнетесь с тем что нужно уже привлекать ту аудиторию которую вы, которой не хватает конечно можете работать с теми кто пришли и мотивировать их чтобы они подписывали своих друзей и тому подобное то есть может сработать так называемый взрывной вирусный эффект если это произойдет то да вы молодец и вы практически сделали все без вложений за счет только ваших вложений в вашу дружбу поэтому следующим этапом который вы столкнетесь это непосредственно коммерческое продвижение ваших роликов первый и самый простой способ который все используют это крауд маркетинг классических видео когда выбираются площадки где можно этот видос пропиарить на тематических ветках и закидываются его как вау новая фишка посмотрите классный обзор недорого практично а если еще и контент веселый смешной который хочется поделиться то есть какой-то короткий очень важный там либо острый либо ну, короче контент должен вызывать все что все все что угодно кроме безразличия если контент у вас такого рода и вы пиарите его на форумах взрывной эффект может быть вам обеспечен почему может быть вирусность вам не может прогарантировать никто Никто. Если кто-то вам гарантирует вирусное продвижение роликов, значит, он либо вообще не понимает, что это такое, либо у вас действительно классный ролик. И самый, самый, простой, самый простой способ продвижения, который работает даже для роликов не самых мощных, но главное, чтобы их хотели смотреть, это реклама в AdWords и реклама в Facebook. Анатолию слово. Да, тут поступил интересный вопрос от пользователя Xnet, и он спрашивает по поводу B2B-сегмента, да, то есть непосредственно IT-услуг. Его вопрос заключается, стоит ли уделять внимание, я так понимаю, видеопродвижению, искать клиентов именно в B2B. Ваше мнение по этому вопросу? Ну, смотрите, самый простой вариант – IT-услуги. Мы, в частности, тоже IT-услуги, работаем на B2B. В этом виде бизнеса в первую очередь нужно отсегментировать вашу целевую аудиторию. Смотрите, есть аудитория, которая такие же, как вы профи, ну то есть они знают всю кухню абсолютно. Я уверен, что есть зрители, которые меня смотрят, они про этот адворт знают гораздо больше, чем кто-либо. А есть некоторые, для которых то, что я пока даже уже показал, это уже китайский. Аудитория разная, поэтому контент, который нужно делать, нужно будет делать разный. Один контент снимается для полностью чайников, которые только-только входят в ваш бизнес. И это э, контент, который нужно расформировать по вопросам. То есть нужно собрать ключевые слова, а основой ваших ключевых слов должен быть в первую очередь э, список вопросов, постоянных, э, постоянные вопросы вашего клиента. То есть если, условно говоря, вы занимаетесь, э, а если вы можете, напишите тип бизнеса, который вы, которым вы занимаетесь, если вы меня сейчас смотрите написали IT-услуги. А конкретно какие у IT-услуги? Вот это не, не уточнили, будем надеяться что... Я просто, да, если уточнят, я смогу дать примеры, условно говоря, в каком направлении нужно двигаться. Угу. Я услышал очень полезно, Николай, спасибо. Нет, а -а -а. это еще не ответ на вопрос весь, я еще раз расскажу. А, Смотрите, хорошо. первый пласт собираются вопросы целевой аудитории, то есть тех потенциальных клиентов, которые у вас спрашивают. Это в основном информационные запросы, не в таком формате, как заказать вашу услугу. А, допустим, там проблемы с гарантиями какие-то, которые предоставляются, либо технические проблемы, с которыми могут э, помешать сделки, либо какие-то технические проблемы, связанные с продуктом, который вы продаете. Все информационные запросы. По ним собираете семантическое ядро и формируете пул статей, которые вы, условно, бы хотели бы написать. Да, представьте себе, что вы хотите написать короткие заметки, ответы на эти вопросы. А теперь попробуйте эти вопросы просто вот так вот перед камерой озвучить. Если вы их озвучите, у вас получится так называемые первые информационные ролики, frequently asked, asked questions, типа фак, который все называют, условно говоря, на всех сайтах. И вот этот вопросник можно огласить в виде видео. Желательно выбрать формат видосов такой же, как у конкурентов, и отвечать на вопросы. Желательно показывать для чайников, то есть где-то, когда вы что-то говорите, какие-то термины, обязательно это показывайте. Потом нужно делать видосы узконаправленные, брать какую-то злободневную тему в вашем бизнесе и раскрывать ее. В частности, если вы посмотрите часть моих роликов, они, допустим, допустим, стоимость кликовых контекстной на на рекламы это направлено для новичков, которые задают, сколько стоит реклама и как, и как в нее тратится. И есть очень узкие ролики, допустим, настройка вебмастера Яндекс вебмастера Google. В частности, вебмастер Яндекс сейчас. Да, спасибо. Строительство Wi-Fi сетей. Но если не оживаюсь, там а, достаточно материалов, вопросов, связанных как и с проектированием, с да, технической документацией. Там куча материала, которые можно собрать по этой теме, верно? Пока наши зрители уточняют, я хотел бы николай еще один вопрос спросить, причем он интересен не только нашим зрителям, непосредственно мне, а по поводу идеи да, для создания видео, где вы черпаете идеи. То есть, если... Необходимо снять интересное видео, которое не только получит множество просмотров, но и при этом приведет клиентов. Да, это первоочередное для любой компании, то есть для любого человека, который хочет стать ютубером, получить именно прибыль, да, монетизацию. То есть, э, какие бы видео вы рекомендовали и каким образом проводить эту монетизацию? И только исключительно с помощью Google, да, или YouTube, потому что там за миллионные просмотров особо не заработают, Я имею в виду непосредственно реальную монетизацию, продавать своим клиентам. Ну, смотрите. <связано> <связано> Для того, чтобы ваши ролики монетизировали, в первую очередь нужно на 80% ролики, ну, хотя бы на 90% ролики не пытаться продать свою услугу. <связано> да, без шуток. Самый... Мы черпали свои идеи от таких блогеров, как Брайан Дин и Нейл Пэттл. Это известные блогеры. В SEO-среде в США. И они действительно именитые, потому что те бизнесы, которыми они ворочают, просто хочется хотя бы к 10-й части приблизиться в этом году. <свят> Без шуток. Теперь по поводу идей. Идеи черпаются в первую очередь, конечно же, от конкурентов. Вы смотрите, что делают конкуренты. Изучайте, как они снимают. Изучайте лучших, следите за новинками, изучайте формат, монтаж, манеру подачи. Изучайте, какие материалы обсуждают они какие темы они обсуждают э, как они контактируют с подобными видами бизнеса то есть очень важно не просто быть как говорится в сферическом вакууме да вот в своей среде нужно общаться с другими видами э, с партнерами то есть даже когда вы делаете банально общение там вот даже вот по себе продвижения по гостевому постингу, да, вы общаетесь все равно с площадкой, узнаете их новости. То есть если, допустим, в нашем бизнесе, то мы в первую очередь все черпаем идеи только с конкурентом. Само собой еще следим за новинками от непосредственно наших, в кавычках, партн основных партнеров, да, это поисковая система Google и Яндекс, да, нужно обсуждать те новости, которые выходят, быть в тренде и следить за ними. То есть если вы, условно говоря, будете просто копировать то, что сказали конкуренты, вы, конечно, будете догоняющими, но почти рядом. Но если вы будете смотреть, как делают конкуренты, но смотреть чуть вперед и следить за новостями в сфере вашего бизнеса, то вы, может, в какой-то момент переплюнете конкуренты и снимите ролик гораздо раньше, чем они. В частности, что оказалось очень интересно, мы когда писали статью SEO-тренды и тренды в контекстной рекламе, мы оказались даже раньше, чем Search Engines Journal, которые опубликовали свою статью на две недели позже. Поэтому по поводу трендов мы даже умудрились ролик снять раньше, чем кто-либо из них успел в этом плане продвинуться. Анатолий? Да, тут поступил вопрос от пользователя. СОД, северная инфраструктура, центр обработки данных, техническая поддержка. Вот, 4, 7, это это, это ну, круглосуточно работающие. А -а -а. Ну, смотрите, в вашем случае вы, у вас просто вот... В технической поддержке есть как минимум огромный пул вопросов, которые задаются. Самый простой способ эти вопросы раскрыть в видео, потому что я уверен, что есть из 100 вопросов, которые задаются, 20 самых популярных. И вот именно вот по правилу это вот эти 20 самых популярных, это 80% трафика. Именно вот эти вопросы озвучьте в ваших роликах и получайте уже трафик непосредственно из YouTube и из органики. Да, я заметил, что даже мой ролик, который я делал по Яндекс.Директ, он ранжируется, по Яндекс.Метрике он ранжируется в топе, по Google Аналитике он ранжируется в топе. Я снял всего лишь ролик, похожий на обзор, обзоры, которые мы делаем, снятые с экрана, рассказывающие про инструкцию. Поэтому, надеюсь... Если вы планируете снимать видео, в первую очередь возьмите пул всех ваших вопросов, которые задают ваши клиентки. Все информационные вопросы. Под каждый вопрос соберите семантическое ядро. Используйте семантическое ядро для тегов. И теперь мы переходим, конечно, к самому интересному. Это подбор этих ключевых слов. Меня уже спросили непосредственно, как это делается. И я вам расскажу самые простые трюки по сбору ключевых слов. Поехали. Включаем видео с экрана. собирать ключевые слова достаточно просто самый простой способ который мы вам предложим это планировщик ключевых слов да кстати заметьте вот этот сервис планировщик компании кмс он уже фактически исчез как найти сейчас ключи для него я покажу чуть дальше например вот сейчас на примере нашего бизнеса вот север, серверная инфраструктура центры обработки данных техническая поддержка поищем ключики выбираем регион Весь мир. Язык русский. Настроил там Не так даже там серверное. Серверное по для приложений. Нет, аксессуары. Так, было бы неплохо, конечно, помощь, серверная структура, центры обработки данных, СОД, конечно, мы тут будем очень долго искать. Попробуем так, компьютерная системы и оборудование, я думаю, так будет попроще. Так, архитектура субт и смотрим, смотрим по вариантам групп объявлений. Условно говоря, сразу нам Google предложит варианты групп. Если вы что-то видите похожее, напишите спасибо, э, напишите да, вижу то, что нужно. Ну, в первую очередь планировщик ключевых слов, если правильно подобрать ему категорию товаров, вашу продукт и услугу, он подберет те запросы, которые чаще всего гуглятся. То есть обращайте внимание на этот момент то есть те запросы которые лучше всего используются в поиске планировщиков группирует сразу по группам. минусы он ошибается у него есть огромное количество ошибок когда-то сюда поможет попадать абсолютно все подряд поэтому вы то что он собрал фильтруйте можно пользоваться Excel, можно пользоваться нашим кластеризатором если вы знаете как пользоваться нашим кластеризатором, Я не знаете, я вам покажу. Только я сейчас открою за логиненным. секундочку. Это наш кластеризатор. Утилита, в которой можно закинуть все ключи, и он сделает то же самое, что планировщик ключевых слов, разбив их по группам. Но об этом позже, мы, то мы, мы, собственно, сегодня про AdWords говорим. <laughs> Поехали дальше. Следующий сервис, которым я подбираю ключевые слова, непосредственно это VidaIQ. Он позволяет собрать релевантные ключевые слова по теме. То есть если, условно говоря, вы выбрали тему, следующее, что вы делаете, это ищете непосредственно ключевики. Переходим в исследование тегом. И выбираем архитектуру. Допустим, центр обработки данных. И смотрим, собственно, те ключи, которые сейчас есть. Надеюсь, вам видно. Корпоративные сети. Можно и корпоративные сети. Но с корпоративными сетями, видите, релевантность ниже, поэтому нужно брать то, что как можно ближе к вашей тематике. Корпоративная сеть, видите, в данный момент не работает так, как нужно. То есть э, исследование тегов через видайки, оно работает по принципу ассоциации. Он действует... Э, какие запросы чаще всего спрашивают в ютубе. В то время как планировщик с удовольствием бы вас понял. Как Видите, он вытягивает все. Что такое корпоративные, корпоративные, построение корпоративной сети. То есть в отличие от планировщика, да, все гораздо лучше видно. В то время как в IDK он работает больше по ассоциации. Поэтому здесь я рекомендую задавать именно общие запросы, по которым вы точно знаете, что он подберет релевантные. То есть на примере даже сейчас таргетинг YouTube. Вы увидите, что он под YouTube. Сегодня он не ходит. Лама. Если вы вот вывести непосредственно более широкий запрос, он подбирает гораздо больше. Но и сразу говорю, все вот так вот реклам... отмечать не стоит. В первую очередь отмечайте только те, которые максимально релевантны. Ну, я поэтому всегда говорю, использую я планировщик и использую непосредственно видоискун. Минусы, конечно, vidIQ, у него немножко хромает э, ассоциации, как вы видите, вот на примере дата-центр, да, он мне выдает жизнь за границей, да, в то время, как дата-центр здесь, Выдаст абсолютно релевантные ключи. Ну, правда, надо найти эту группу, вот, собственно, это будет группа, связанная с релевантностью дата центр Это все будут э, группы, которые околоцелевые, похожи на них. Собственно, зачем нам нужны ключи? В первую очередь ключи нужны для настройки тегов вашего ролика. Запомните, если вы хотите продвигать ваш ролик, грамотно пропишите ему теги. У нас есть статья продвижения в YouTube, где я рассказываю, как правильно прописывать теги для ваших роликов. Поэтому если мы сейчас зайдем на наши ролики, допустим, найдем яндекс Яндекс.Метрику. Вот, пожалуйста, он, красавчик впереди. Впереди всех, 12 тысяч просмотров, все с поиска. Да, и даже 13 любителей наших есть. Вот, собственно, как вы видите, теги подобраны исключительно через планировщики, через VDIQ. И они все связаны релевантно. И вы видите, что по большинству тегов, раз уже только вот парочка тегов, у меня нету, к сожалению, пока еще никаких позиций. Директ затесался сюда случайно, просто потому что я про него здесь говорю. То есть, как вы видите, показатели у этого ролика максимальные. И когда я на него настраивал первые дни рекламу, у него конверсия была очень хорошая и статистика просмотров была очень хорошая. Когда я рекламу отключил, ролик залетел в топ и таким образом до сих пор ранжируется и сейчас. Давайте, собственно, на этот ролик мы снова настроим рекламу. Собственно, мы его и настроим. Мы остановились на этапе, как, допустим, ограничение частоты показов. я тогда рассказывал и расскажу сейчас. Не надо показывать ролик постоянно одному и тому же человеку регулярно, поэтому ограничьте ему частоту просмотров, частоту показов, так, чтобы ему не надоедало. По поводу вопроса Tube TubeBuddy. Я пользовался двумя, мне больше по удобству В VidaIQ очень удобно добавлять теги непосредственно в видео. Прямо в нем, то есть редактируя видео, вы открываете инспектор ключевых слов и добавляете теги. Я сейчас покажу. Единственное, что мне надо залогиниться на другой профиль. Так, так это не тот профиль так. по поводу видайкю хотел чуть-чуть по-другому поехали если изменить видео видайкю это делать гораздо удобнее ждем не так все быстро да оно так может все наслаиваться не очень удобно но видайте вот непосредственно в редакторе я могу посмотреть надо правда дождаться он отметит ранжирование каждого из тегов если мы не дождемся то мы просто откроем ролик параллельно ну, эти видеоролик параллельно не чувствую мы не дождемся не хочет он сегодня и я вам покажу вот у нас надо удалить яндекс метрика отчеты веб-визор яндекс метрика веб-визор вот эти ключики у меня до сих пор никак не ранжируются. веб-аналитика и счетчик для сайта счетчики для сайта и веб-аналитика и что мне очень удобно а ну и затесался тут еще яндекс просто здесь в чем удобство если вы добавляете теги непосредственно через видоитью они добавляются автоматом и пропускаются дубли ой лишний и вот этот удалим лишь здесь же можно сразу смотреть популярность тегов оценка вашего видео и текущий чек-лист после того как вы обновили конечно нужно подождать некоторое время чтобы теги обновились и уже фактически ну, вот еще не обновились пока и уже потом сразу вы увидите ранжирование по этим тегам спустя некоторое время я рекомендую VDIQ использовать исключительно для того, чтобы постоянно обновлять теги у своих роликов. В первую очередь. О, как вы видите, теперь вообще все ролики, кроме Яндекс.Директ. Вот мы про него забыли. Яндекс Директ. Прощай. Попробуем Яндекс.Метрика для новичков. А, она ну, у меня уже есть. Ну что такое Яндекс Метрика? Не влазит. Ладно, оставим как есть. Вопрос Анны Винищук, что делать с теми ключами, которые не ранжируются? Ответ простой: удалите, поставьте те, которые ранжируются. Этот трюк сработал у меня и огромное количество просмотров непосредственно и привел. Поэтому удаляйте и заменяйте на другие. Я добавил всего лишь несколько ключей, как вы видите они практически все в топе. Да, хотел бы добавить к этому вопросу, а не ответ, что тот же известный блогер Прайан он не рекомендует писать множество тегов, потому что вы можете э, завести в заблуждение сам YouTube, и он не будет понимать. О чем ваше видео, да, когда будет множество тегов, пытаться забрать полностью топ по всем этим тегам невозможно. Лучше выберите приоритеты, которые максимально релевантны вашему видео. И, соответственно, у меня вопрос э, к Николаю. Э, это у нас вебинар для продвинутых людей. И все же хотелось немного и зацепить другую категорию людей, которые планируют только снимать новые видео или вести свои блоги. Такой вопрос, немного ваше мнение, да, что лучше, да, вести блог или снимать видео, и где больше перспектив будет в будущем непосредственно в видеоконтенте или в стандартном классическом контенте? Окей, okay. постараюсь ответить на этот вопрос более наглядно. ошибаюсь вот моя статья по этой же яндекс метрики обратите внимание на эту статью мы делали как и рекламу так и собственно пытались ее продвинуть в топе у нее всего 1668 просмотров и даже 0 комментариев все что есть в этой статье это разжеванная версия того что есть в ролике даже с большей конкретикой контент с точки зрения коммерческой части здесь даже лучше плюс даже сама ссылка на видос здесь есть мы потратили для ее продвижения в принципе довольно много усилий и даже сделали много ссылок на этот на эту статейку смотри как ее смотрят вы видите то есть в целом не до конца люди ее даже не особо читают хотя на самом деле статья Имеет больше материала, больше фактического материала с большей информативностью, чем сам видеоролик. видеоролики многие вещи я обхожу поверхностно. Да, конечно, оно визуально показывается, но я обхожу реально поверхностно. В то время как статье здесь исследования, и, и где куда нажать, и даже ссылки, куда попасть. И даже вот мне задавали в самом ролике вопросы: как вставить счетчик, как вставить счетчик непосредственно в самом ролике. В то время инструкция по установке счетчика была прописана в самой статье, причем сама статья была даже вставлена в этот ролик. Если вы посмотрите, она здесь, собственно, есть и текстовая статья. Но ролик предопоставил 12 тысяч человек. То есть практически в 10 раз больше посмотрел ролик. До конца, условно говоря, досмотрели, да, ролик может быть и меньше. Но все равно больше людей, чем прочитали эту статью до конца. И самое главное, что бы я хотел сказать, на продвижение статьи мы потратили гораздо больше денег, чем на продвижение этого ролика. На съемку этого ролика я потратил очень мало денег. По факту. Это было около трех часов работы моего дизайнера, который добавил симпатичные видеоэффекты, которые вы можете посмотреть. Но здесь большая часть ролика – это съемка с экрана. Здесь эффекты на уровне простого показа меня на фоне повторяющихся заголовков, но сам ролик собран весь с экрана. Но при этом его хотят лучше смотреть, чем статью. Поэтому ответ Анатолию простой. Видео продвигать дешевле, его смотрят лучше. Статьи можно использовать как раз и что дополнение, как авторитетное дополнение к вашему ролику. Но в любом бизнесе я бы сейчас в первую очередь сосредоточился на видео и сосредоточился потом на статьях. Да, именно на видеомаркетинге, а потом уже на статьях. Анатолий? Да, спасибо за ваше объяснение, довольно-таки полезно. Тут у нас еще есть парочка вопросов. Время у нас лимитированное. Ну, давайте вот вопрос по поводу, как ранжируются видеоключи. Да? То есть, как быстро они заходят ранжирование. То, к примеру, как мы знаем, если мы создаем какой-нибудь классный контент для... Сайта. Для его продвижения необходимо потратить длительные периоды, да, в зависимости от конкурентности этих вещей, бывает там, полгода и высококонкурентный продвигается годами. Но э, что мы скажем по поводу видеоконтента, да, то есть если мы создали классные, действительно полезные, интересные информации, сколько необходимо времени для его ранжирования и получения непосредственно результатов, просмотров, подписчиков и монетизации. Еще раз добрый день, отвечая на этот очень необычный вопрос. Да, самое интересное, по поводу того, как быстро это сделать. По поводу того, чтобы продвигать статью, вы сами можете понимать, можно статью продвинуть буквально за 2-3 месяца. У нас есть яркие примеры, это статья, которую мы написали, сейчас написал Анатолий про заработок в интернете. Как так вышло? Есть статья с безумным трафиком, но с низкой конкуренцией. Такие элементы в SEO выловить очень трудно. Это работа реально профессиональных seo -шников. И это статьечка заработок в интернете. Так, мы сейчас на нее зайдем. Влог. Да, у нас на сайте есть удобный поиск, поэтому если... Вы хотите найти что-то по ключевым словам, очень удобно, вы с найдете нужную статью. У этой статьи количество просмотров почти 10 тысяч, еще немного, и будет, будет 10 тысяч. Статья была не описана не так, то есть в июле месяце, но самое важное, она была. Ну, мы ее периодически обновляли и вывели на нужные показатели У этой статьи. Очень хороший показатель, собственно, просмотра, ее читают. У нас постоянно пишут комменты. Многие хотят зарабатывать, что мы помогли зарабатывать. Эта статья фактически привлекла нам всех, ну, можно сказать, даже кроме клиентов. Ну, статья классная тем, что она зашла в топ. Причина, как я и сказал, простая: мало конкурентов, высокий трафик. Если вы нашли. Всю такую нишу обязательно напишите про это контент. Есть очень высокая вероятность, что быстро займете топ. То есть э, по поводу статей, да, можно выстрелить, но с каждым днем эти ниши все забиваются и забиваются. По факту Google говорит, что 30% запросов генерируется ежемесячно, но контент оплодится, если не ошибаюсь, по-моему, побольше, побыстрее. То есть контент плодится быстрее, чем появляются новые запросы. И поэтому конкуренция безумно растет. На продвижение некоторых статей тратится от 500 до 700 долларов, и сроки по выводу некоторых статей могут занимать от 4 до 6 месяцев, а и некоторые статьи не продвигаются особо никуда из-за безумной конкуренции. На продвижение ролика, сейчас я зайду на этот ролик с нашего аккаунта, я покажу статистику, как мы продвигали наш ролик. Рецепт оказался безумно простым. В первую очередь мы пустили на него таргетированную рекламу. Сейчас мы перейдем на статистику. Источники трафика. Да, YouTube-аналитика в этом плане мне очень нравится. Старая версия, есть уже и новая версия. И возьмем за последний год, что менялось по нашему ролику. Видите, вот такой безумный всплеск. Да, это и есть наша реклама. Вот если мы посмотрим: вот скачок нашей рекламы на YouTube. То есть мы его пропиарили, условно говоря, с мая месяца по июнь. Покрутили его. Периодически включали-выключали выходные. Ну, собственно, вот этот весь период, который мы проводили с рекламы Затем ролик продвигался уже исключительно через поиск. Как вы видите, реклама дала ему определенный старт. А потом отключение рекламы никак не сказалось на его популярности. Поэтому да, очень важно выбирать контент который вы хотите продвигать выбирать конкуренцию которую вы хотите продвигать Ну и помнить в ютубе продвинуться дешевле снимите хороший ролик который будет обозревать вашу статью говорить какие-то элементы которых в статье нет показывать то что вам трудно показать в статье например если вы условно говоря рассказываете про какие-то технические элементы и это нужно показать покажите это а не рассказывайте не описывайте покажите как это делается и вот действительно обычный пошаговый ролик яндекс метрики отвечающий всего на 4 вопроса в этом плане сработал другой ролик google аналитика с ним было веселее google аналитика для новичков по поводу рекламы вы спросите а где она вот она совсем недолго была. как вы видите тоже покрутилась короткий период а почему ролик в топе потому что мы его оптимизировали исключительно под поисковые ключи но стратегия работы такая вы делаете ролик, выпускаете на него короткую рекламу, смотрите, по каким ключам была бешеная активность. И затем на эти ключи оптимизируете ваш ролик, смотрите, про что он был, постоянно меняете теги. Поэтому, я так скажу, очень выгодно вкладываться сейчас в видеоконтент. Стоимость настройки рекламных кампаний у любых специалистов недорогая. Я не закончил настройку, но я так скажу, все компании в YouTube выглядят очень просто. Кто не знаком с этим сервисом, это сервис называется AdWords Editor. Компании, которые настраиваются, они делятся, условно говоря, на два вида. Discovery и InStream. Для настройки кампаний у вас просто есть некий набор ключевиков, на которые вы делаете таргетинг. Это ваши теги. Да, те самые теги, на которые вы делаете таргетинг. Следующее, это таргетинг, на что вы делаете, это на каналы. На какие каналы можно сделать таргетинг? Пожалуйста, выбирайте каналы. Это выбирайте списки каналов, на которых вы показывались. Я сейчас покажу более детально, как это выглядит на, в этом видео. То есть я буду показывать в эдитере структура компании, как вам видно, и как это выглядит уже в настроенном браузере. видеокомпании берем тренды контекстной рекламы вот собственно как вы видите есть на таргетинг на каналы вот места размещения это где вот условно говоря будет показываться реклама на каналах на ключи это по моему компания на ключи не ведется да на ключи не настроен а вот на ключи Что такое слишком мало соответствующих страниц? Хотел объяснить, это не ключевой запрос. Запомните, это не ключевые запросы. Таргетинг на ключи в YouTube это таргетинг на подбор гуглом потенциальных каналов по этим ключевикам. То есть, условно говоря, если каналы на которых вы хотите, чтобы показывалась ваша реклама, имеют в настройках своих видосов, либо в настройках, в тегах своего описания канала эти ключи, реклама на них может быть показана. Если вы же по факту эти ключи у них отсутствуют, то вы увидите соответствующее объявление, слишком мало соответствующих страниц. Что надо делать? Надо ключи удалять, добавлять более широкие. Что такое ремаркетинг? Да, в YouTube очень кл клево рекламироваться на тех, кто смотрит ваш сайт. По факту это делается обычная аудитория в Google Analytics. Как это делается, я не буду рассказывать. Посмотрите мой ролик <смех> про Google Analytics. Создается аудитория в Google Analytics и вы делаете таргетинг на эту аудиторию непосредственно при настройке аудитории. Вот, если вы увидите, здесь есть варианты, которые предлагает система. Но вот здесь вот, вот как взаимодействовать с вашей компанией. И здесь вот есть вот аудитории, которые у нас есть можно добавить подписчиков можно аудиторию похожую на подписчики сделать и со, со, все пользователи все пользователи ру как создавать такие аудитории в AdWords? давайте перейдем и создадим парочку создадим сейчас аудиторию а, те кто смотрят наши наши наши видео пользователи youtube назовем те кто нас смотрит и вот здесь смотрите есть огромный выбор Просмотрено какое-либо видео. просмотрены определенные видео. Просмотрено любое рекламное видео. Просмотрено определенное рекламное видео, то есть, которое рекламировалось. То есть, вот здесь те видео, которые просто смотрели с органики, есть те, которые смотрели по рекламе. Те, кто оформил подписку на ваш канал. Я, например, рекомендую, если вы пиарите ваши ролики, например, можно делать так, чтобы подписчики не смотрели. Можно есть, создать аудиторию отсекать тех, кто уже и так подписан. Да, иногда полезно привлекать новую аудиторию и не показывать тем, кто и так уже вас видел, они и так вас посмотрят, а вы их реклама еще, условно говоря, будете дразнить. Будете, будете им мешать, то есть вашей аудитории еще отписки получите. Поэтому для того, чтобы у вас отписок было меньше, создайте такую аудиторию подписчики и отминусуйте ее в исключаемых аудиториях. Понравилось какое-то ли видео на канале, те, кто добавлял какие-то плейлисты, покомментировал, либо рекомендовал. Очень важно. Самый простой способ сделать ремаркетинг, те, кто смотрит, это просмотрел какое-то видео на канале. Например, если у вас есть видео, в котором вы рассказываете, как продвинуть сайт, вы можете сделать, допустим, ауди аудиторию. Смотрел мое видео, там, если там сотни тысяч человек, да, и уже на них делать конкретную рекламу, ну, как бы делать вот эти воронки, которых вы, вы загоняете людей, все больше и больше более узкие сегменты. И здесь очень важно выбрать срок участия. Это за сколько дней. Те, кто нас смотрел, за 30 дней, за 60 дней, за 90 дней. Ну, максимум можно, видеть даже не знаю, сколько это лет, почти два года. Ну, полтора или два года, по-моему. Полтора. Вот мы создали эту аудиторию. Те, кто нас смотрит, теперь мы можем с легкостью зайти в список аудиторий, зайти в любую нашу компанию, где у нас раздел ремаркетинг. И добавить эту аудиторию сейчас к общему списку так не варианты а... так те кто нас смотрят вот собственно она пока еще пока подбирается но она рано или поздно начнет себя скоро показывать. А он слишком маленькая аудитория, но это нужно подождать. Она еще пока собирается. Так, поехали дальше. Может быть, Анатолий слово задаст вопрос? А, да, мы уже практически тут даже перелименились на 4 минуты. Думаю, нам уже пора сворачиваться. Я думаю, это было действительно очень полезно и интересно. Много информации, потому что практически все, кто продвигается в YouTube, они игнорируют. Платную рекламу, Николай, непосредственно специалист по контекстной рекламе, мы это знаем. Мы получаем интересный лидов для нашего сайта. Также сама получает лиды наши клиенты от настройки платной рекламы Николаем. Плюс это действительно помогает для продвижения YouTube и даже сайта в целом. Я думаю, был действительно очень интересный и полезный доклад для любых пользователей. Думаю, следующее видео мы будем уже снимать для начинающих пользователей. Соответственно, назовем его таким образом. Вот. Спасибо, Спасибо вам, что я Николай. И последние слова от вас, где можно изучить ваше творчество, ознакомиться с лезвыми материалами, что бы вы порекомендовали, да, потому что я вижу на вашем заднем фоне зеленую стену, это означает, что вы действительно занимаетесь видеоконтентом, это для полезного видео дизайна. Последнее понимание нашим пользователям. Чтобы вы желали? ну смотрите про зеленый экран не зря заметили на зеленом экране удобно снимать почему потому что его легко потом отсечь при редактировании и поставить наш удобный белый фон который вы видите на всех наших видео да то есть для того чтобы оформить свою студию вам понадобится всего лишь пара ламп света фотоаппарат я рекомендую снимать на фотоаппарат лучше чем на видеокамеру и хороший микрофон да, выбором хорошего микрофона озабочены многие. Здесь самое главное, не переборщись с чувствительностью, потому что мы взяли один дорогой микрофон, но у него чересчур бешеная чувствительность, из-за этого безумные шумы. По поводу советов, что бы я посоветовал? Старайтесь снимать видео лучше, чем конкуренты. Если вы сняли классный материал, потратьтесь немножко на монтаж. Урежьте те моменты, которые вы считаете бесполезными. Сделайте так, чтобы вас было весело смотреть. Если вы видите, что повествование немножко затянулось, как вот, собственно, наше немножко тоже затянулось, но ну, у нас сегодня вебинар, особый формат. Если повествование затянулось, воспользуйтесь вставками мемов, воспользуйтесь шуткой, пошутите, введите пример, расскажите storytelling, да, очень важно storytelling, рассказывайте что-то из своего опыта. По поводу настроек рекламы. Да, действительно, настраивать рекламу я начал в первую очередь сначала для нашего канала. Собственно, были шишки, были сливы, были найдены ошибки, потом уже спустя время были исправлены. Но именно за счет того, что есть основные проблемы при настройке YouTube-канала, это подбор релевантных площадок, минусация плохих каналов, условия таргетинга широкие, многие слишком узко настраивают правильный подбор ключевых слов для поиска собственно этих каналов правильный подбор тегов для видео и самое главное это выбор видео для рекламы потому что если вы выберете паршивое видео из всего вашего канала вы просто сольете в тупую деньги поэтому в первую очередь я бы Акцентировал внимание в YouTube аналитике, посмотрите то видео, которое приносит вам больше всего подписчиков даже при небольших количествах просмотров. то вот, есть допустим, вы посмотрели там 100 человек, но подписалось на него там 20, оно смотивировало людей подписаться. Вот на это видео в первую очередь вливайте деньги в рекламу. То есть обычно, когда клиент ко мне приходит, помоги мне настроить видео на AdWords, я в первую очередь захожу в YouTube аналитику, смотрю его статистику, говорю, вот, вот эта четверка видео, вот это выгодно для инвестирования. Все остальные, нет, извините, ей это будет просто бессмысленный трата денег. Иногда обычно говорим, нет, не нужно на все, на все, нет, на все не надо, ваш пользователь не будет смотреть все ваши видеосерии. Ему главное увидеть те видео, которые приносят подписчиков. Обычно настраивается одна, две, три компании, может быть, даже обычная видеосерия, если все видео однотипные, то и настраивается показ для этих пользователей. Не показывайте видео тем, кто на вас подписан в рекламе. Пускай они и так смотрят. Нажимают на колокольчик. Кстати, вы тоже нажимаете на колокольчик, тех, кто сейчас здесь. По поводу настроек таргетинга. Избавляйтесь от детского YouTube. Это бич реально современная реклама. Я еще потом отдельно в следующем вебинаре расскажу, как избавляться от мобилок в контекстной медийной сети и как делать так, чтобы реклама в контекстной медийной сети хоть как-то конвертировалась. Да, потому что с недавними изменениями многие пострадали. Детский YouTube сказал вам, очень важно обращать внимание. И самое главное следите за эффективностью просмотра. Эффективность просмотра можно увидеть в статистике просмотра видео. Вот это та самая кривая, когда ваш либо смотрит вас, либо не смотрит. Вот если они бросают просмотр на старте и остается там 2% аудитории, которые смотрят вашу рекламу, значит, возможно, с таргетингом вы ошиблись, и показывайте видео не тем. На все спасибо откланиваюсь, буду рад комментариям, которые вы зададите под этим вебинаром. Я составлю следующий план и расскажу что-нибудь свеженькое в следующий раз. И вас с наступающими праздниками. Спасибо, Николай. С наступающими праздниками. Будем дальше снимать классный видеоконтент и создавать новые вебинары. Спасибо, ждем ваших вопросов, комментариев. Обязательно дадим ответы на все заданные вопросы. Можете нас даже частично поругать, сказать, что не так. Мы обязательно это учтем при записи новых видео. И всех благ. Все.